Здорово. Ну... Как ты? Буквально пару дней назад на моем стриме вместе с подписчиками, когда мы тестировали обновление, я закинул денежку и прикупил себе новые рулетки. И сегодня я хочу показать тебе, что же мне с них все-таки выпало, с каких рулеток я окупился, а с каких все-таки ушел в минус. Кстати, не забывай про розыгрыш на 500 тысяч рублей, который я провожу абсолютно в каждом своем видеоролике среди всех серверов Барвихи РП. Условия ты видишь на своем экране. Ну а итоги каждое воскресенье в на моей странице в ВК. Ссылочка есть в описании. Удачи! Одно дело открывать данные рулетки на тестовом сервере, где тебе выдается эта донатная валюта. И совершенно другое дело открывать их за собственные деньги на основных серверах. Здесь уже присутствует явный азарт и ажиотаж. Меня в первую очередь привлекли именно новые рулетки USR. Бюджетные рулетки стоимостью всего-навсего 180 коинов за одну штуку. В данных рулетках нам с тобой будет 100% выпадать русский автопром и с минимальным шансом главный приз который мы можем там выбить это новая БХЕ 60 как утверждали разработчики мне крайне было интересно проверить эту рулетку сможем ли мы выбить ту самую бху и значительно окупиться что я в принципе сделал на своем стриме я закупил 10 таких рулеток и обошлись они мне в 1800 коинов если бы мы с тобой обменивали бы 1800 коинов сразу на верты то мы получили бы 1 миллион 400 тысяч, и естественно нам с тобой важно с этих рулеток минимум выбить хотя бы полтора миллиона рублей в общей сумме. также все тачки, которые мне выпадали в данных рулетках на стриме я сразу же сливал в ГОС именно в этой рулетке, ведь если этого не сделать там сразу и оставить данный автомобиль себе, потом такой возможности у тебя не будет. Потом ты сможешь слить данную тачку, как обычно на бу рынке, за пол цены от ее государственной стоимости в автосалоне. С первой же рулетке нам выпал ваз 2106 шаха стоимостью в 130 тысяч рублей естественно если ее продать сразу же в рулетке то мы можем получить за нее 104 тысячи из первой же рулетки мы окупились плюс на 4000 рублей что довольно неплохо со второй рулетки мне выпал по моему самый отвратительный приз который там может выпасть а именно АК, которую можно сразу же продать за 40 тысяч рублей но буквально уже в третьей рулетке мне выпал попадает главный приз, а именно BMW M5 E60. Причем не бюджетная ее версия, а именно самая дорогая премиальная BMW E60, не та 530-я. Данная бэха в автосалонах Барвихи стоит 3 миллиона 400 тысяч, а если сразу же в данной рулетке ее сливать в гос, то мы получаем 2 миллиона 720 косарей, что мы конечно же сразу и сделали. И буквально с этих трех рулеток мы окупили все 10 купленных рулеток одним разом, ушли сразу в огромный плюс. И это, наверное, главное достоинство данных рулеток, ничего подобного я не видел еще ни на одном крмп мобайл. Это очень круто, то что разработчики дали нам такую возможность. Благодаря данной возможности у нас с тобой появились некие карманные контейнеры, не просто какие-то рулетки. Автокейсы, которые очень похожи на контейнеры, но которые при этом мы можем открывать абсолютно где угодно и когда угодно. Угодно. и при этом неплохо так поднять деньжат буквально за несколько минут это очень удобная новая крутая механика конечно ты скажешь что вот данные рулетки продаются только за донат но и не донатеры также могут приобрести себе данные рулетки у других игроков которые их купили а именно в торговом центре за игровую валюту так что если у тебя нет такой возможности или желания донатить ты всегда можешь нафармить денег и испытать свою удачу в данный рулетка 4 рулетки мне выпал 7 что тоже довольно неплохо с данного семерика я купился еще на 20 тысяч рублей следом мне опять выпала к мы опять ушли в небольшой минус на 60 косарей следом мне выпала волга которую я продал сразу же за 96 тысяч. тут можно сказать я ушел ни в плюс ни в минус а просто получил свои деньги также я выбил 99 с которой опять же ушел в небольшой плюс И в общем что я могу тебе сказать данный рулетки Рулетки можно назвать чуть ли реально не беспроигрышным вариантом. Абсолютно для всех. В основном здесь падает что-то в районе 100 тысяч рублей. То есть, если ты будешь обменивать 180 коинов на валюту, то это будет как раз таки именно соточка. Если будешь открывать рулетку, то максимум, что скорее всего, ты плохое сможешь себе выбить, это АКУ, которую продашь за 40 тысяч. То есть, уйдешь в минус на 60 тысяч рублей. Будет довольно обидно, но не забывай о том, что у тебя есть небольшой шанс выиграть ту же BMW M5 E60 и уйти в плюс почти на 3 миллиона рублей. Конечно же, покупать всего на всего одну такую рулетку и надеяться, что тебе сразу с нее выпадет E60, дело такое себе. Естественно, чем больше ты откроешь таких рулеток, тем больше будет у тебя шанс выпадения что-то интересного. И помимо той же E60 здесь могут выпасть и также довольно недешевые русские автомобили, такие, например, как УАЗ Патриот, Лада Приора, ну или хотя бы да газель ну а вот открыв три рулетки суперкар стоимостью по 2000 коинов мне к сожалению выпало ничего особо дорогого но это лично было у меня я знаю людей которые смогли с них выбить даже bugatti Широн стоимостью 50 миллионов рублей и свое предпочтение лично я отдал именно бюджетным рулеткам стоимостью всего-навсего 180 коинов за каждую как показала практика лично у меня на две коинов лучше взять одиннадцать бюджетных рулеток, чем одну суперкарс. Ну а последнее решение будет, конечно же, за тобой. Я тебе показываю только все на собственном примере. Ну а на этом у меня пока что для тебя все. Пока!